Составить меню на день можно в разделе «Маркетинг» подраздел «Ценообразование» команда «Цены номенклатуры». Для создания нового документа нужно нажать кнопку «Создать». С помощью кнопки с изображением листка с зеленым плюсом внутри «Создать новый элемент копированием текущего» можно создать новый документ, заполненный так же, как тот, который был скопирован. В новом документе в поле «От» автоматически будет проставлена текущая дата, но если вы создаете документ заранее, то в данном поле необходимо указать дату, с которой документ вступит в силу. При создании нового документа нужно будет выбрать вид цен, название торговой точки. Чтобы это сделать, нужно поставить флажок напротив правильного названия и нажать справа внизу кнопку перейти к установке «Цен». После этого откроется пустой список номенклатуры, а название торговой точки будет отображаться в столбце «Цен документа». Чтобы добавить товар в список, нужно нажать кнопку «Добавить» зеленый кругляшок с плюсиком внутри и выбрать вариант «Подобрать товары» «Открыть подбор». Откроется окно «Подбора товара». Слева будут группы номенклатуры, справа наименование номенклатуры. В группе «Номенклатура» хранится весь список товаров. В этой группе есть подчиненные ей – чтобы открыть подчиненные группы номенклатуры, нужно нажать на плюсик слева от группы. Подчиненные группы содержат номенклатуру, соответствующую названию папки. Чтобы найти номенклатуру, встанем на поле наименования и начнем вводить буквы. Появится окно поиска. В данном поле можно вводить как полное название, так и его часть. Для того, чтобы список товаров с помощью поиска был как можно меньше, необходимо вводить сочетание букв, которые встречаются меньше всего. Например, для салата «Витамины» введем в поле поиска и там. Для завершения поиска нажмем «Enter» на клавиатуре. Чтобы выбрать товар, нужно щелкнуть по нему два раза левой кнопкой мыши, либо выделить и нажать «Enter». Посмотреть выбранные товары можно с помощью галочки внизу, показывать подобранные товары. Из списка выбранных товаров можно удалить ошибочно добавленный товар. Это можно сделать с помощью кнопки «Delete» на клавиатуре, либо вызвать контекстное меню с помощью правой кнопки мыши и выбрать вариант «Удалить». После того, как все товары будут выбраны, чтобы добавить их в документ, необходимо нажать в левом верхнем углу окна на желтую кнопку. «Перенести в документ». Окно подбора товаров закроется, а в табличной части документа появятся все товары из списка выбранных. При необходимости из табличной части документа можно удалить товары с помощью кнопки Delete или команды «Удалить» в контекстном меню. У товара в табличной части документа заполнен столбец «Старая цена». Это последняя цена, которая была указана для товара. Нужно указать цену. В поле «Новая цена». Чтобы заполнить цену для всего списка, необходимо нажать кнопку ⁇ Установить цены ⁇ и выбрать вариант ⁇ Загрузить текущие назначенные цены ⁇ В открывшемся окне выбор параметров расчета необходимо указать в поле ⁇ Указать цены на дату ⁇ дату, которая была указана для документа, и нажать кнопку ⁇ Загрузить ⁇ Новые цены номенклатуры будут незначительно отличаться от старых в соответствии с правилами округления. Если цена на какой-то товар изменилась, то необходимо поменять ее вручную, щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на изменяемые ячейки и ввести новую цену. После того, как список номенклатуры для документа будет указан, нужно зайти на вкладку «Комментарий» и написать краткую информацию о документе. Например, для составленного меню написать в этом поле меню на 19.08. После того, как все данные документа будут заполнены, необходимо провести документ с помощью кнопки Провести. После проведения в документе недоступно редактирование. Чтобы изменить проведенный документ, необходимо нажать кнопку Еще в правом верхнем углу и выбрать вариант Отменить проведение. Чтобы распечатать меню, нужно нажать кнопку Печать и выбрать вариант Меню. Сформируется печатная форма Меню. В заголовке будет указана дата в соответствии с датой документа и список товаров, указанных в документе, отсортированный по товарной группе. Первые, вторые блюда, холодные закуски и так далее. Перед отправкой печатной формы на принтер Необходимо нажать на кнопку «Предварительный просмотр» с изображением лупы на листе и убедиться, что документ расположен по вертикали. Если это не так, то в окне предварительного просмотра нажимаем вторую слева кнопку «Параметры страницы». В окне «Параметры страницы» в разделе «Ориентация» нужно указать вариант «Портрет» и нажать кнопку «Ок». Закрыть окно предварительного просмотра. Можно с помощью крестика в правом верхнем углу. В поле копии указать количество экземпляров для печати и нажать кнопку «Печать». Товары, указанные в документе, необходимо перенести в «Быстрый товар». Все товары, которые будут перенесены в «Быстрый», будут отображаться у кассира в качестве кнопок для выбора. Чтобы перенести товары, нужно нажать кнопку «Создать на основании» и выбрать вариант «Перенести в быстрые товары. Откроется окно выбора рабочего места кассира». Выбираем двойным щелчком левой кнопки мыши. Откроется новая вкладка палитра быстрых товаров». В табличной части быстрых товаров перенесутся все товары из создаваемого документа. Можно удалять товары, чтобы они не загромождали места на рабочем столе кассира. Например, если для товара сделан штрих-код. Чтобы удалить товар, воспользуйтесь кнопкой Delete либо командой «Удалить» в контекстном меню. Чтобы сохранить весь перечень быстрых товаров, необходимо нажать на кнопку «Записать» и «Закрыть».